США приходится соблюдать непростой баланс между своими сторонниками в борьбе с группировкой «Исламское государство». С одной стороны, курдские демократические силы Сирии, которые воюют против джихадистов. С другой – Турция, основной союзник Америки в регионе. Проблема в том, что, по мнению Анкары, курды представляют большую опасность, чем исламисты. Северный сирийский город Манбидж более двух лет находился под контролем боевиков. В августе 2016 года он был освобожден демократическими силами Сирии. Турция неоднократно угрожала направить в город свои Войска, чтобы вытеснить курдских союзников США. У местных жителей такая перспектива вызывает ужас. Нам не нравится Эрдоган. Мы поддерживаем демократические силы Сирии. Мы не хотим здесь ни Турции, ни свободной сирийской армии. Мы против вмешательства Турции в наши дела. Здесь и так хорошо. Мы не хотим, чтобы нашу землю оккупировали. Курдов, которые взяли под свой контроль. Арабское большинство Манбиджа Турция называет террористами. Однако жизнь в городе постепенно возвращается в прежнее русло после тяжелых лет под властью исламского государства. Сейчас дела в Манбиджи обстоят очень хорошо. Никто не марозерствует. Женщины и дети могут спокойно ходить по улицам. Мы не хотим никаких перемен. Последние пару лет наша жизнь была невыносимой, все запрещалось. Сейчас положение Манбиджи наладилось. Снова открылись школы и другие учреждения. Они стали еще лучше, чем раньше. Честно говоря, мы такого не ожидали. Оживленные улицы пестрят вновь открывшимися магазинами. Теперь в городе можно встретить женщин, которых раньше здесь не было видно. В течение нескольких лет они буквально находились в заточении в своих домах. Когда демократические силы Сирии освободили город по всему миру, разлетелись кадры, на которых местные женщины избавлялись от своих головных уборов. Прошло всего несколько месяцев, и жители Манбиджа создали собственный совет, где они могут принимать решения по вопросам, затрагивающим их будущее и повседневную жизнь. Этот разворот от тирании к стремительному прогрессу обеспечил демократическим силам Сирии общественную поддержку. Но из-за угроз Турции в адрес курдов США внезапно столкнулись с перспективой полномасштабной войны между двумя своими союзниками под предлогом поддержания мира Соединенные Штаты ввели в Манбидж войска. Без американцев тут может разразиться война. Они окружили город, чтобы ни исламское государство, ни турецкие силы не проникли на нашу территорию. Вместе с коалицией мы будем сражаться против Эрдогана, исламского государства и всех, кто пытается оккупировать Манбидж и Сирию. Тем временем Турция считает, что демонстрация силы со стороны США в Манбидже и их решение сотрудничать с демократическими силами Сирии в решающем наступлении на оплот исламского государства в городе Ракка способствует укреплению креплению курдских формирований и перекройке границ в регионе за счет Анкары. Официальные лица в северной части Сирии заявляют, что Турция распространяет эти ложные утверждения с целью вызвать страх и затянуть конфликт. Наше военное сотрудничество с американскими силами нацелено исключительно на борьбу с террористами и освобождение территории от экстремистов. Турция утверждает, что мы пытаемся расширить границы Курдистана, но это неправда. Наша работа основана на общих представлениях о демократии, где каждый играет свою роль. Некоторые этим недовольны, поскольку не заинтересованы. Интересованы в окончании конфликта в Сирии. Это сирийская рака. Ее называют фактической столицей исламского государства. Чтобы разгромить группировку, нужно выбить боевиков из города. Эту задачу взял на себя Вашингтон. Конечно, вся грязная работа достанется региональным союзникам. Но здесь возникает большая проблема. Почему? Ведь у США там много друзей. Сирийская оппозиция под покровительством Турции и курды. Почему бы не привлечь их всех? Они заклятые враги. Партия Демократический Союз такая же террористическая организация, как и рабочая партия Курдистана. Они сотрудничают между собой. Сейчас мы не можем делить террористов на хороших и плохих. Америка, я неоднократно призывал вас выбрать. Или вы с нами, или с террористическими группировками. Вы так и не поняли, что они из себя представляют. И поэтому весь регион превратился в море крови. Почти вся эта территория к югу от турецко-сирийской границы находится под контролем курдов. Они освободили местные города от исламского государства и тем самым завоевали глубокое доверие США, что стало настоящим кошмаром для Турции. Анкара настаивает, чтобы Вашингтон отказался от альянса с курдами, но это маловероятно. Нам, следует использовать и вооружать курдские силы. Они уже доказали, что являются отличными и верными бойцами. Мы должны теснее сотрудничать с ними. В какой-то момент американские военнослужащие даже щеголяли нашивками с символикой курдских отрядов народной самообороны. А вот что произошло в марте этого года. Колонна с флагами США направилась к городу подконтрольному курдам, чтобы предотвратить их конфликт с турецкими силами. Поддержка Соединенных Штатов настолько велика, что от курдских бойцов можно услышать следующие слова. Учитывая угрозу со стороны Турции и ее заинтересованность в захвате курдских земель, присутствие США на севере Сирии нас успокаивает. Они убеждены, что США будут их поддерживать и после победы над джихадистами. Курды уже много десятилетий мечтают о независимом Курдистане, но Анкара считает его новым террористическим государством на южной границе Турции, и это сводит ее с ума. США приняли много неверных решений и допустили немало промахов в отношении Ирака и Сирии. И сейчас они совершают очередную ошибку. В Вашингтоне либо не понимают ситуацию в регионе, либо не доверяют Анкаре, своему давнему союзнику по НАТО. США заблуждают. Если полагают, что со временем смогут создать на границе Турции автономный кантон или город-государство для террористической организации, которая представляет угрозу для страны. Турция этого не допустит. Минутку, но ведь Турция... Сильный союзник на протяжении десятилетий. Турция наш помощник в деле уничтожения исламского государства. Мы поддерживаем тесные контакты с нашими турецкими союзниками. Вот это действительно головная боль. Я сомневаюсь, что Турция будет пытаться достигнуть договоренности с США по поводу будущего Сирии, поскольку у Вашингтона и Анкары разные политические и военные цели. Как известно, Америка поддерживает курдскую автономию на севере Ирака. Определенно, иракский Курдистан всего в шаге от того, чтобы обрести полную независимость. Также мы не думаем, что Соединенные Штаты хоть в какой-то мере озабочены сохранением национального единства и территориальной целостности Сирии. Поэтому, на мой взгляд, будет очень сложно договориться и выработать конкретное соглашение с США.